Нарский триумфальные ворота Памятник архитектура стиля ампир в Санкт-Петербурге Расположен на площади Стачек, Вблизи станции метро Нарская. Триумфальные ворота построены в 1827-1834 годах, Память о героях Отечественной войны 1812 года архитектор Василий Петрович Стасов, скульпторы Степан Степанович Пименов, Василий Иванович Демут Малиновский, колесница в группе славы, фигуры воинов и шести коней и Петр Карлович Клод. Высота ворот более 30 метров, ширина 28 метров, ширина пролета более 8 метров, высота пролета 15 метров. Первоначально триумфальные ворота были построены для встречи российских войск, возвращавшихся из Европы в 1814 году на Нарской заставе, непосредственно у границ города, вблизи обводного канала. Сооружение было возведено из дерева и алибастра. За один месяц по проекту Джакума Кваренги ворота украшали колесницы шестью конями, управляемой богиней Славой, и скульптурой римских воинов. Кваренги представил два проекта с архитравным перекрытием и саркой. По обеим сторонам атарки располагались трибуны для зрителей и оркестров. Российские войска в 1814 году прошли подаркой четыре раза – 30 июля, 8 сентября, 18 и 25 октября. Однако возведенные из дерева эллибастра ворота быстро пришли в негодность. Генерал-губернатор Санкт-Петербурга, участник Отечественной войны Михаил Андреевич Милорадович выступил за реконструкцию сооружений и на высочайшем уровне императором Николаем I было принято решение постройки новых каменных ворот на берегу реки Таракановки, несколько южнее прежнего места. Василий Стасов сохранил в целом замысел Кваренги и 26 августа 1827 года в годовщину Бородинского сражения был заложен первый камень. особенностью проекта новых ворот состояла в том, что конструкцию создавали из кирпичной кладки, обшиваемой медными листами. Из медных листов создана и скульптурная группа Шестерка коней Петр Клод и фигура славы Степан Пименов. Скульптуры римских воинов заменили медными древнерусскими витязями Степан Пименов и Василий Демон-Малиновский. Крылатые женские фигуры барельеф из генимой славы создал скульптор Иван Леппа. По бокам ворот имеются надписи, начатые 26 августа 1827 года, открытые 17 августа 1834 года. Также имеются надписи о местах решающих сражений, о воинских соединениях. Посмотреть на новые триумфальные ворота прибыла императорская семья. Также была выпущена бронзовая медаль. В помещении ворот Куда ведут две винтовые лестницы, работает музей Воинской славы, созданный в 198 году решением Главное управления культуры города Ленинграда. В том же году в Государственном музее городской скульптуры появился новый филиал Нарский триумфальные ворота, в котором представлены атрибутикой Отечественной войны 1812 года проводятся тематические выставки.